привет привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео В этом видео речь пойдет об теме о чем говорит свет свечей зажигания и что означает если в двигателе заметили неисправность как под свету свечей зажигания определиться куда лучше искать причину неисправности двигателя? Много раз в моих видео говорили, что я не мастер. О том, что я тут на канале рассказываю, это всего лишь из моего скудного гупита и изучая материалы в интернете, экспериментируя некоторые факты. Многие в комментариях задают вопрос, вот мой двигатель ведет так и в чем проблема. Черт ее знает, друзья, я же не Нострадамус, чтоб не зная марку автомобиля, год выпуска, какой там именно двигатель и многое еще, просто так взять и угадать в чем причина. Чем время проходит, тем усовершенствуется и усложняется автомобиль. Весь процесс в управляет портовой компьютер и вся этот процесс управления подчиняется разным алгоритмам, которые запрограммировали блоки управления инженеры той или иной марки автомобиля. Часто эти алгоритмы похожи друг на друг. В той или иной ситуации, когда в двигателе имеется какая-то неполадка, в разных машинах симптомы и многое еще появляется по-разному. Хорошо еще то, что с помощью сканера OBD2 можно подключиться к бортовому компьютеру автомобиля и прочитать там ошибки, что портовому компьютеру не нравится. Потом следуя по этим ошибкам угадывать и перепроверять много что, чтобы выявить где именно кроется причина неполадки. Вот почему я всем рекомендую приобрести хотя бы простой, и OBD-2 сканер на Алиэкспрессе. Ссылки для покупки оставлю ниже в описании этого видео. Ну, что сделать, если все-таки нет диагностического сканера. И хочется определиться, куда лучше искать причину неполадки. Есть еще дедовские методы которые хорошо работают и на современных машинах. Этот метод можно назвать определением неполадки в двигателе с помощью цвета свечей зажигания. Чтобы не упустить какой-то важный момент, я пересмотрел интернет по этому поводу. Сделал текст, озвучил, сделал видео и представляю к вашему вниманию. Если что, упустили спрос написать и дополнить в комментариях. Многие в комментариях пишут, ой, я догадался, автор читает текст. Не знаю, друзья, что тут удивительного, что я в интернете нашел и переработал текст, который вам будет интересен. Не понимаю, что тут чудного, что я читаю текст и так озвучиваю видео. У меня просто нет времени посидеть как школьник и выучить текст наизусть. Думаю, кому информация интересна, для него большое значение не имеет автор, читает или наизусть озвучивает. Главное, информация до аудитории донести так, чтобы оно было интересно и легко понятливое для всех. Что вы думаете по этому поводу, прошу написать в комментариях. Ну и теперь переходим по делу. Если что-то заподозрили и двигатель работает не так, откручиваем свечи зажигания и наблюдаем свет и вообще в каком они состоянии. Исходя из названий и тематики нашего видео, наше внимание сосредоточим именно на цвет свечей. Рабочая часть свечи постоянно находится в зоне корения топливной смеси и способна служить индикатору процессов, протекающих внутрь цилиндра. Автолюбителю с многими стажем, привыкшим самостоятельно ремонтировать машину, нетрудно выявить проблему, посмотрев на цвет свечей сожигания. Какие существуют варианты окраски искровых электродов? Первое – светло-серый или белый. Второе – черный. Третий – кирпичный либо Откровенно красный оттенок. Помимо всяких расцветов, юбка свечи покрывается разнообразными отложениями, сажей коричневыми нагаром или могут просто выглядеть мокрыми. Указания и явления тоже считаются признаками различных неисправностей. Предлагаю рассмотреть подробно каждую ситуацию. Ситуация светлее электроды свечей. Белье или светлосерия свечи зажигания во всех цилиндрах признак обеднения топлива воздушной смеси, которое подает инжектор либо кальбуратор. Причем юбка, площадка возле электродов и резбовая часть абсолютно сухая, без следов масла. Хочу еще напомнить, в воздушный смес называется обедненным, если там допустимая порция воздуха больше, чем бензин. Почему подается бедная коричная смесь? Ламда-азод неправильно информирует блок управления о количестве кислорода в выхлопных газах. Причина – износ татчика. Второе. Неисправные либо засоренные форсунки. Третье. Некорректные настройки карбюратора или забитые топливные жиклеры. Четвертое. Недостаточное давление топливной рампы инжектора. Пятое. Проблемы с регулятором холостого хода. Шестой. Подсос воздуха под коллектором, либо в другом месте. Седьмой. Неудачный чип-тюнинг контролера. Сделан хозяином автомобиля. Ситуация. Рабочая часть свечей покрыта черной сажей. Черные свечи зажигания с симптомом, указывающим на слишком обогащенном корючей смеси. Доля бензина в топливно-воздушной смеси увеличена сверх нормы. Поэтому топливо сгорает не полностью, так как не хватает для этого кислорода, и образуется слой сажи на стенках камеры и свечных электродах. Дополнительный признак данной проблемы – тим черного или темно сизового цвета и выхлопной. При перегазовках из трубы могут вылетать мелкие хлопья сажи. Причин обогащения топливно-воздушной смеши довольно много. Сами распространенные выглядят так. Пришел негоднос один из ключевых такчиков расхода воздуха, температуры, проположения дросселя, либо лямбда зонд. Контролер активирует аварийную программу и готовит смесь по другим показаниям. Второе. Неисправности каргулятора. Засоры воздушных шиклеров, износ троссельных заслонуток и так далее. Третья причина. Поломка регулятора давления в топливной магистрали. Четвертое. Износ форсунок. Распилители переливают и протекают при неработающем силовом агрегате. Пятое проблемы с искрообразованием. Мощности электрического импульса не хватает для нормального воспламенения горючей смеси. При работе на обогащенной топливной смеси мотор сохлебивается. Наблюдается нестабильный холостой ход и пропуски циклов. Третья ситуация. Происхождение красного налета на свечей. Данное явление встречается реже, чем в еще описание эффекты. Почему на некоторых свечах наблюдаются красные электроды? Причины. Первая причина. Пак солит бензин низкого качества с добавками, повышающими активное число. Второе. Автолюбитель либо поставщик коричневого отоливает бензин присадки, в чей состав входит большое количество металлов. Третье. Владелец машины поставил цилиндры свечи, не подходящие по калильному числу. Обозначение калинного числа указывается на корпусе свечей, и эта величина указывает, в каком топливном диапазоне должна работать свеча зажигания. Свечи с низким калинным числом используются в промышленных двигателях. Свечи с средним калинным числом используются в обычных двигателях. Свечи с высоким калинным числом Числом используется в спортивных двигателях, где двигатель часто работает на повышенных оборотах и, соответственно, температура двигателя часто высокая. Эксплуатация автомобиля неподходящими свечами по калильному числу снижает мощность мотора и гораздо сокращает ресурс элементов. Причины возникновения красноватого оттенка свечей не несут прямой угрозу силовому агрегату, но вредят долгосрочной перспективе. Кроме цвета свечей, о текущих проблемах с мотором поведают следующие симптомы, которые Вы можете выявить после выкручивания свечей зажигания. Первое. На резьбовом наконечнике и площадке возле наружного электрода виднеется моторное масло. Второе. Свеча откровенно мокрая. Есть резкий запах бензина. Третий. Внутренний электрод под горвель липов отсутствует. Когда на свече присутствует большое количество масла в жидком состоянии. Стоит задумываться о проверке цилиндропоршневой крупи. Смазка проникает через маслесъемные кольца. Мокрая, пахнущая бензином свеча наверняка выкручена из цилиндра, где не происходит возгорание бензина. Второй вариант – полный выход из строя самой свечи. Очевидно, что свеча с выгоревшим электродом подлежит замене. Важный нюанс. Эти детали не меняются по одной, а только комплектами из 4 штук или из 6 штук, в зависимости от двигателя, сколько там цилиндров. В конце видео еще один важный совет допустим вы открутили все свечи зажигания и все в отличном состоянии кроме одного или двух из них это означает что в том цилиндре где цвет свечей подозрительный имеется неполадки причиной неполадки может питьвеща че и строя сама свеча зажигания в этом цилиндре Проблемы с искрообразованием, износ форсунок, маслесемные кольца в этом цилиндре или еще что-то другое. В любом случае посоветуйтесь с мастером. Ну и рассказать все нюансы по поводу свечей зажигания в этом коротком видео не удастся. Если есть интересные предложения и вопросы по этой тематике, пишите в комментариях и постараюсь вместе с вами разобраться. В конце видео просто подписаться на канал, жмите на колокольчик и ждем новые видео. Спасибо всем за внимание.